Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Запик. Сегодня вы думаете, почему я в таких клёвых очках? Потому что солнце светит. У нас сегодня будет... Угадай песню по картинкам. Поехали. Что мы видим тут мы видим э, какой-то мужчина едет в село соседнее. А, -а, -а, а я понял это эти ё-моё так продолжаем Мне звонили по важным делам ну понятно бизнес все такое но ну, это наверное едем-едем в соседнее село это едем-едем в соседнее село Едем в соседнее село на дискотеку. Я едем, едем на дискотеку, да. Потом э, мы видим какая-то машина типа и грибы. А, -а, -а я понял, это это э, грибы Индра типа. Типа грибы, типа грибы. И поднялась влага в клубе и мы растем. Да, клёвая, клёвая логика реально. А... <говор> <говор> Потом, что best friends, ночь и какой-то мужчина не может заснуть. Макс Бартских? Не, не слышал. Небо, помоги мне. Небосос. Ага, это, по-моему, небо поможет нам. Если я не ошибаюсь, конечно. Почему я все угадываю? А Это корж, я даже не знал. Я вообще не знал, что это корж. Все, так, все это, типа, из Яролаша, конец, и все, и какой-то, не знаю, что это такое, пучок, не знаю, все пучок. А, -а, а, это этот, Потап и Настя, все пучком, а у нас все пучком, пам пиндум пин Ну, это, наверное, оно. Если не оно, то это не оно. Открывай глаза, спящая красавица. Типа вскрывай глаза, что? Я был очень близок. Так, вижу небо, строю лего. Что? Вижу небо, вижу дом или что это? А, это уже я не знаю эту песню. Так, что мы дальше видим? Что-то... Якутьяночка моя, что? Я не знаю, что это. Что это может быть? Ну, я не знаю, что это может быть, конечно. Давайте пролезнем. Надо было сказать, я кутяночка Это бар Уродливых койотов какой-то Койоты, агли короче, уродливые смурфики танцуют Ну допустим Уродливые смурфики танцуют А, -а, -а, -а, -а. Да, похоже упаковываю мозги что упаковываю свой разум там что-то там Пульс а. а нормально ваше настроение одуванчик одуванчик что ваше настроение Не могут эту песню угадать, это же святая песня. Песни синие ини. Хлопья летят Патронус. это Патронус Гарри Поттер лампочка. Может, типа хлопья летят наверх, я не знаю. Ой, ой, ой. Да, напишите в комментариях, сколько я угадал, потому что я сбился со счету. но если тебе понравилось это видео. Ставь лайк, иначе я пойду к тебе и сделаю. Пиу-пиу! Понял? Мне. Ну, с вами был я, Крайбек. Всем удачи, всем пока, до свидания!